Всё, не могу больше ждать. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. О, привет, Карла и Маркус, я так рад вас видеть. Проходите, друзья, я вас пиццей угощу. С удовольствием, Джузеппе, ведь у тебя самая вкусная пицца во все круги. О, грация, Кажется, все готово. Сейчас проверим. Воля! Пицца готова! Приятного аппетита, друзья! Приезжайте еще! А, а можно еще и нам пиццу заказать? Конечно, ребята! А какую бы вы хотели? Я сыром люблю! А я просто обожаю с колбасками! Тогда приступим! Для начала мы приготовим тесто! Как интересно! Крепыш, это еще не все! А теперь нам нужна томатная паста из помидор! все получается! Ну и как же может быть пицца без сыра моцарелла? Еще добавим ароматный базилик! Эээ, -э, уважаемый, а колбаски где? Не волнуйся, сейчас все будет! Ну вот, осталось только ее приготовить! Три минуты, пицца готова! мне в комментариях. О, мама миа, пицца для шлячьего патруля уже готова. Ура, ура, пицца готова с колбасками. Ням-ням-ням. Ну что ж, приятного аппетита. Налетай. Ребята, а если вам понравилось видео с пиццей с колбасками, не забывайте мама oh, миня, какой запах? Пицца для щенячего патруля уже готова.